<связывания> Ладно. Просто как я ж Не мешай. Сейчас похибичем. Не мешай. Вопнем <связывания> <Ладно, связывания> новый час, Сейчас похибичем. Не мешай. Ладно. Не мешай. Сейчас похибить! <связывания> Ладно. Сейчас похиби. Просто какая Сейчас похиби. Как Просто какашь двого Сейчас Просто Сейчас Философским камнем Я жажду служить Просто Сейчас похимите Не мешать. Просто какая-то не знаем! нас На горы наших союзников напали враги. Что прикажете? <связь> Пробуем новый состав. Не мешай. Ладно. Не мешай. Сейчас подсобичим. Не мешай. Сейчас подсобичим. Взрываю. Они не любят иметь. Не мешай. Сейчас подсобичим. Ладно. Не мешай. Домино! Взрываю! Сейчас похипеем! Они не любили винию! Просто какаш два. И Что взорвать? А, я готов! Сейчас похипеем! Я поклялся! Два будем Просто какаш два. Не мешай! Ладно! Не мешай! Я готов. Ладно. Сейчас похимичим. Просто как каждого. Всего Просто как каждого. Ладно. Сейчас похимичим. Взрываю. Всего Взрываю. Они не любили не Ладно. Просто покажи. Не мешай. Просто покажи. Всего один вид. Ладно. Не мешай. Ладно. Сейчас похимите. Что взорвать? Не мешай. ...It must be oczywiście. He I'm onlyhalf. THE EMPER Never Мешали. Ладно. Сейчас похиви. Я готов. Сейчас похимейте. Ладно, сейчас похимейте. На город наших союзников напали а -а -а. враги. За философским камнем просто как аж два Не мешай. Ладно, не мешай. Сейчас похимичим. Ладно. Они не нельзя... любят Хибичим его один ты Сейчас похибичим. Не мешай. Сейчас похибичим. Ладно. Сейчас похибичим. Не мешки. Они не любили Сейчас похимичем. Просто как я Сейчас похимичем. Сейчас похимичем. Здравствуй! Что